Насторожить человека и заставить обратиться к врачу должны такие симптомы, как отеки, тяжесть в ногах, боль в области голени или онемение конечности. Последствия поздно выявленного заболевания могут быть необратимы, так что лечением пренебрегать не стоит. Прием препараты и постоянный контроль позволит э, предотвратить образование тромбозов и тем самым снижать риск инсульта. Пациентам с высоким риском тромбоза необходимо постоянно находиться под контролем специалиста, регулярно делать анализы для определения свертываемости крови, постоянно принимать препараты, разжижающие кровь. Все перечисленное снижает риск инсульта почти на 70%, утверждают врачи, и на 30% уменьшают уровень смертности. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюс.